Сейчас все заговорили о Грете Тумберг, особенно после ее выступления на трибуне ООН. Если вы вдруг не в курсе, хотя я думаю, уже сейчас все они знают. Девочка из Швеции, 16 лет. И она взывает к людям, к политикам, толкает очень страстные речи, в основном связанные, конечно, с экологией, с ее украденным детством, как она говорит. С тем, что у нее забрали планету, у нее, как у жительницы планеты, нет здесь будущего, ну и так далее. Активно раскручивают а нам эту самую Грету Тумберг. Я наблюдаю за ней уже где-то полгода, не думал, что настолько ее раскрутят, но сейчас вижу, что да, действительно, все гораздо серьезнее, ее сейчас уже номинируют на Нобелевскую премию мира и скорее всего она конечно ее именно и получит но вот что я как человек рациональный не могу игнорировать и даже не имею на это права, думаю стоит об этом говорить сейчас у нас заговорили о введении нового эко пакета в Германии этот экологический пакет обозначает не что иное как повышение цен значительное повышение цен на бензин ну и мы понимаем что повышение цен на бензин обозначает и повышение соответственно на все продукты на питание одежды и прочее разное плюс конечно проезд и пользование общественным транспортом и это напрямую ударит непосредственно по кошельку каждого обывателя Раздражает меня еще это тем, что все происходит на фоне, в общем-то, понижения цены на нефть. Мы видим общемировые тенденции, скорее всего, нефть будет понижаться. А вот в Германии решили ужесточить все, что связано с потреблением бензина. И, конечно, с одной стороны, в этом пакете есть положительные моменты, такие, что будут стимулировать обладателей или покупателей электромобилей, те, кто будут отказываться от бензиновых машин, и это здорово. Но проблема в том, что пока еще не создана инфраструктура. Даже если люди сейчас массово пересядут на электромобили, у них нет возможности их везде и всюду заправить, как сейчас с бензиновым автомобилем. Мне, как пользователю, придется сначала это делать дома, ездить на небольшие расстояния. Но, может быть, это именно то, чего они хотят так сказать, достичь. Одним словом, вот такие жесткие меры, да, они стимулируют людей пересматривать их образ жизни, но я считаю, что вот это желание построить, так сказать, рай в отдельно взятой стране, это ни к чему не приводит понимаете? Меня бесит, что моя страна пытается здесь, где я живу, или соседняя Швейцария, Австрия, ну Создать такие экологически чистые зоны, беспрерывно говорят об очищении окружающей среды, постоянные штрафы, там защищают животных и рыб, это все замечательно и превосходно. Но когда ты смотришь на планету в целом, ты понимаешь, что даже если вот здесь конкретно в этом месте будет чисто и хорошо, мы все равно на вот этом благополучном островке можем просто погибнуть на изнасилованной планете Земля. И если говорить серьезно о защите экологии, то мы же понимаем, что нужно действовать совершенно с другой стороны, наступать нужно не на рядовых граждан, кто должен больше платить за бензин, а на тех, кто беспрерывно занимается добычей этих ресурсов. Так как уже переизбыток, уже говорят, что достаточно, что уже можно вообще на какое-то время прекратить добычу нефти, прекратить эту гонку, на которой целые страны существуют, как мы знаем, там Саудовская Аравия, те же Соединенные Штаты, Россия. Попробуйте сейчас России запретить добывать нефть и газ, они же просто умрут с голоду, там больше ничего не производится. Это страна-паразит, которая высасывает недра из земли, за счет этого живет. И таких много. Вот нет бы всем миром начать бороться с этим, то, что серьезно влияет на состояние нашей планеты, нет, мы лучше будем повышать цены в отдельно взятой стране, как они говорят в качестве примера всему миру. Но все как-то плевать хотели, и большая часть нашей планеты выглядит вот так. Я надеюсь, что все будет несколько иначе, что, например, в соседней Франции, когда решили поднять цены на бензин, как мы знаем, протесты желтых жилетов, они шли несколько месяцев. Люди протестовали и пожгли там половину Парижа. Макрон вынужден был отступить. А немцы спокойно приглядываются переговариваются, обсуждают все это, да, в том числе на телевидении. И да, очень много мнений. Не все, естественно, за этот экологический пакет, но у людей такое ощущение, что, может быть, его все-таки не примут. Они еще не понимают, что если кто-то начинает в правительстве об этом активно говорить, то, значит, примут 100%. Если не в ближайший месяц, то через месяц, но все равно примут. Именно поэтому я понимаю, почему мне, как обычному пользователю, в большом количестве скармливают Грету Тунберг. Это, к сожалению, психически больная девочка. Ну, действительно, к моему глубочайшему сожалению, нужно называть вещи своими именами. Это не то, что вот мои фантазии, я все время наделяю людей какими-то психическими расстройствами. Нет, этот факт не скрывается. У нее действительно абиссивно-компульсивное расстройство и селективный мутизм. Это такая форма аутизма. То есть если вы просто будете общаться с этой девочкой, она может не реагировать ни на ваши слова, не отвечать вам. Она погружена как бы в свои мысли. И только на определенной теме у нее как бы срабатывает такой тумблер, и здесь включается все ее красноречие и вся ее энергия. На своем канале я достаточно много рассказывал о таком расстройстве психики, как шизофрения. И проблема с этими людьми заключается в том, что они очень активны. Их фактически невозможно остановить. Они бесконечно долго и много готовы толкать свою идею, если на этой конкретной почве у них произошел сдвиг. И нужно еще понять, глядя на Грету Тунберг, что она потомок большой актерской династии. У нее и дедушка, и папа, и мама. Там очень много актеров. Они были связаны так или иначе со средой шоу-бизнеса. И поэтому вот эти ее такие уникальные способности на самом деле могут быть просто ну, фактом того, что ее готовили к актерской деятельности. Поэтому, понимаете, когда мне показывают девочку из актерской семьи, по сути, актрису, которая прекрасно, замечательно играет свою роль. При этом она еще и психически нездорова. Мне ее активно скармливают на всех каналах. Для того, чтобы потом задвинуть экологический пакет, я понимаю, что со мной как с обывателем играют. Моим мнением пытаются манипулировать, надавив, так сказать, на человеческие чувства, понимание того, что вот даже до последнего ребёночка-то дошло. пользуется, к сожалению, этой девочкой, да. Но лично я, как обыватель, не прислушиваюсь к тому, что несет мне этот несчастный больной ребенок. Больше чем уверен, что если с ней попытаться поговорить о каких-то других вещах, то может выясниться, что она вообще не понимает, где она находится, и не понимает о положении вещей, то есть... Понимаете, с этими людьми все очень сложно. Доверять мнению таких людей я бы вообще не стал. Ну и, конечно, у нее впереди замечательное будущее. Если не в политике, то уж в шоу-бизнесе наверняка. И так что ей, естественно, Нобелевская премия не помешает. Я думаю, что очень многие медийные ресурсы, многих стран будут задействовать не только такую, как Грета Тунберг, а будут выискивать еще таких детей, сейчас начнется волна, дети планеты против взрослых, так сказать, борются за нашу Землю. И для тех, кто думает, что вот я нахожусь в какой-то раковине, не понимаю, как, что вокруг происходит, я все прекрасно понимаю, я горжусь тем, что Германия активно использует альтернативные источники, они собираются действительно доказать, что можно жить по-другому. К сожалению, мало кто прислушивается. Но в этом смысле для меня персонально, как для человека, единственной надеждой является не вот эта вот артистичная Грета Тумбер, которая, кроме как поговорить, ничего не может сделать, а для меня в этом смысле показательным является Илон Маск. То есть вот этот человек, он действительно что-то делает для всех нас. Мы... Должны поддерживать не Грету Тумберг, говорящую с трибуны вот эти пламенные речи, а вот этих скромно действующих инженеров-ученых. Илон Маск – отец, кажется, пятерых сыновей, и он когда-то сказал, что до него дошло, что когда вырастут его сыновья, Через 30-50 лет на этой земле просто не будет достаточно питьевой воды. Здесь будет экологический коллапс, и это все понимают. Это уже фактически невозможно остановить. Либо мы начнем действительно действовать с той стороны, с какой я говорил, то есть прекратим воровское использование ресурсов этой планеты, чего, мы понимаем, не произойдет никогда. Так вот он говорит, для того, чтобы у моих детей был шанс, необходим ковчег, необходим выход за пределы этой планеты, поиски другой подобной планеты. И другой великий физик, умерший недавно, как вы знаете наверняка, Хокин, о чем он говорит, если бы люди взялись за голову и поняли, что уже ситуация катастрофическая, все свои средства они направили бы на создание космического корабля, способного достичь подобной планеты, как Земля. И у нас уже есть технологии, у нас есть ресурсы. У нас не хватает вот этой воли, общепланетарной воли и программы, которой была бы задействована вся планета. И мы могли бы это сделать. Мы могли бы создать какие-то базы за пределами планеты. И мы могли бы, возможно, здесь облегчить все эти вещи, связанные с добычей ресурсов. Отношение мое к Гретии Тумберг следующее. Я не покупаюсь на речи этой несчастной малышки. Я понимаю, что для ее родителей это возможность создать ей какую-то карьеру. Возможно, в том числе, да, и получение Нобелевской премии тоже может быть целью. И если в результате все-таки введения экологического пакета, нового тяжелого финансового пакета в Германии люди будут возмущаться, я буду в числе их. Вот такая история. Всего вам доброго. Пока.